Здравствуйте, у всех интересны такие вот площадки детские, как у нас. Тут вот все гнилое. Площадка уже поставлена, мне еще было, наверное, лет 10. Сейчас мне 29. Все гнилое писали мэр на сайт. То, что песочница, песок высыпается. Сделали рубероид по краям. Вот, ну вся она, просто уже все, площадка. площадки осталось одно название. Там в углу вообще... Штырь засыпанный Так вот у нас все действует. Говорят, все исправим Вот она Ее хотели покрасить Так и не покрасили Как как она осталась Так вот у нас действует управы Здесь была отгнившая дырка Что они сделали Они взяли просто, отпилили кусок И оставили вот такое окно Был тут гнилой порог То есть вот все гнилье то что может сломаться они это все просто закрыли бруском другим вот оно. все гнилое вот столько тут всяких мест которые площадку должны были уже просто ее снести вот ни одной информации вот не все гнилые доски уже все разваливается Вот он рубероид. А вот здесь вот, если раскопать, то торчит вот такой вот штырь большой. То есть вот она, она площадка. И никому они не нужны. Вот, ну все гнилое. Вот, видите? И вот спрашивается, куда смотрит наше наш все правительство. Вот разок бы депутатских детей бы сюда привести бы, или пусть сам с детьми приедет, да погуляет Никто эти площадки даже убирать не собирается <как> Гномов, вот Просто взяли и да покрасили А вот тут вообще прикол просто взяли, да и насрали И до сих пор уже сколько, две недели или три прошло Никто не хочет убирать Вот мы вот такая вот площадка, качели Это вообще отдельная тема О, вот так вот нас раскрашивают площадки Вот они, они качели Тут все гнилое Взяли просто И замазали Вот, Все развалилось вот. Просто все напрочь гнилое И никому это, до этого дела нету что все здесь в таком состоянии То есть вот уже трещины пошли То есть может расслоиться Дерево дальше трещину пустить И все И кто-то вот упадет с качелей Болтов Нету, то есть уголок уже ничто, Ничего его не держит Как вот так вот Все гнилое Да, вот такой вот внешний вид у площадки